субботы. Иван с друзьями собрался на пару выходных в лес по ягоды. Взял с собой уже почти взрослого сына, названного в честь отца, тоже Ивана. По дороге заехали в магазин в последней деревне перед Тайгой, И хотя уже все уже на эти дни, два дня было прикупили еще по мелочам, Взяли водки про запас, лишний не будет. В магазине говорили с деревенскими про погоду и урожай в тайге. Старый бурят спросил про то, что в какую сторону едете. Иван охотно рассказал, что после старого развалившегося зимовья хочет свернуть налево на заросшую, но еще пригодную дорогу, где еще не было. Старый буряк покачал головой. Нечистое там место. Да мы люди бывалые, и оружие есть. Свернув на машине на старую дорогу и, проехав по ней немного, выехали на небольшую поляну под огромной лестницей. Остановились, оглядели место. Ниже по склону тихо журчал лучей. Место всем понравилось и решили остановиться здесь. Натянули палатку, развели костер, сварили чай. И наскоро перекусив, выпив грамм по сто водки, пошли на разведку. Иван перед уходом снял фляжку с пояса сына, вылил из нее чай, налитый еще в городе, и наполнил фляжку водкой. Вернул фляжку сыну со словами, «Ты уже взрослый, останешься на стоянке, вот тебе еще пару ракет» одну зеленую, другую красную. На всякий случай, будешь охранять стоянку. Мужики ушли, а Иван младший остался один. Посидев у затухающего костра, подошел к огромной лестнице. Ножом наколупал серый и наживал из нее жвачку. Потом Иван решил обойти стоянку. Она была на склоне небольшой горы, внизу которой и Протекал ручей, Обойдя вокруг горы, он еще издали увидел огромную лисицу, под которой была стоянка. Подойдя ближе, он, с удивлением, увидел, что палатки их на поле нет, как нет и следов костра. Постояв немного и подумал, как же все, как все же похожа поляна на их стоимость, но нет ни палатки, ни кострича, ни машины, на которой они приехали сюда. Иван ваши подошел к лестнице и с удивлением увидел на стволе ее на коре тот самый наплыв серый, который он отколопнул ножом часа два назад. Он с нескрываемым удивлением выплюнул свою жвачку на ладонь и долго смотрел то на жвачку, то на наплыв, который он Часа два назад, наплыв, серый был на месте. Ничего не понимая, Иван Ваше снова пошел вокруг горы искать потерянную стоянку. Через час-полтора он снова вышел к этой огромной лестнице. Лестница. Но никаких признаков своей стоянки с палаткой, машиной и местом на кострах он не нашел. Отдохнув немного, подумал и снова пошел вокруг горы. Так продолжалось несколько раз. Вечерело начало темнеть. Иван начал кричать. В ответ тишина. Он запустил сперва зеленую, а затем с небольшим интервалом и красную ракетой. И снова в ответ тишина. Нашел по дороге урод, уродливую сосну с раздвоенным стволом. Залез на нее как в седло. Стало темно и прохладно. Иван в вашей все пуговицы на куртке, и внул из фляжки лодки. Кто не ночевал без костра в лесу, тот не знает ночных звуков и страхов. Не будем и мы объяснять. К восходу солнца фляга с водкой опустела, а утомленный ночным деньем Иван уснул в лучах зашедшего светила, прогоняющих ночную. Прохладу. Проснувшись от наступившей жары и больной от выпитого, Иван слез с приютившегося сны и снова побрел по привычному уже маршруту вокруг горы. Снова он увидел огромную лестницу и увидел под ней дым, а потом и машину, и палатку, и людей вокруг костра. Отец спросил его строго: где ты был? Мы уже хотели искать, но Иван больший, Плача, начал извиняться и говорил что-то несвязное. И, и за меня чуть не опоздали на работу. Уже воскресенье, а вы за меня пережили столько времени. Ведь я ночевал на сосне, а когда стемнело, я выселил сперва зеленой, а потом и красными бакетами. А вы не ответили. Какое воскресенье? Свет мне суббота. Да ты пьян. Как ты успел выпить целую фляжку? Да нет, мужики, с ним что-то не ладно. Несет какую-то колесицу. Давайте собираться выезжать. Его надо показать врачу. Вечерело и где-то почти рядом, с, с небольшим интервалом, в небо взлетели спела зеленая, а потом и красные ракеты. Вся компания, раскрыв рты, смотрели друг на друга.